Настолько уже вылетели за тайм, что не буду я читать всю свою длинную презентацию, она была рассчитана на 20, а просто очень кратко расскажу о том, что такое Чердак и, может быть, пару каких-то. Чердак науки ⁇ это новый портал, который родился чуть больше года назад по решению одновременно ТАССа и Минобор науки. И я... В этого лета с удовольствием принял предложение туда перейти, потому что это то, чем мне давно хотелось — соединить в одном месте все форматы э, популяризации науки. Да, я вот это вот написал. Это и короткие тексты, и длинные, инфографика, всякие фоторепортажи, репортажи, множество форматов видео — от забавных до серьезных, целые видеокурсы, э, смешные видео, обучающие, какие угодно, мультики мы делаем и будем делать скоро, э, скоро игры. Кроме того, нас отличает то, что мы по революционной политике не менее 50% времени и места отводим отечественной науке, а лучше больше. И еще мы делаем одну забавную вещь, которая сейчас очень востребована на Западе. Лена про нее говорила а, слегка, что, из, что на Западе ждали советскую науку, ждали советскую, получили российскую. А мы вот этим отчасти занимаемся, потому что мы формируем так называемый Russian Scientist News Feed. Мы переводим практически все новости по отечественным вузам по универам и по ней, которые получаем, соединяем их в ленту и, и продаем. На нее очень большой спрос неожиданно появился. Насколько я знаю, пока никаких агрегаторов на английском других русских новостей не существует. Еще занимаемся массой других всяких вещей. фан мероприятий, какие мы проводим, вплоть до, вплоть до изобретения всяких научных игрушек. Премиум у нас будет в следующем году. Книжки мы печатаем, кстати, по тут, Несколько человек поднимали руку, что знакомы с ним. За два месяца лет мы продали 8000 экземпляров книжки Побединского, которую мы назвали «Только физика, только хардкор». И хорошо расходятся. Сейчас печатаем третий, третий тираж уже. И в следующем году выпустим еще несколько книжек. Зачем я про все это так подробно говорю? Потому что недостаточно для популяризации науки делать только тексты, какие бы они ни были хорошие, даже самые замечательные. Надо делать все. Как мне в свое время сказали, дай им все, что они захотят. Люди хотят всего, чего угодно любых текстов, любых видео, любых форматов. Дети хотят игрушек разнообразных, офлайновых, онлайновых. Люди в целом хотят приходить на фестиваль какой-нибудь научный под, под Крымский мозг, который мы проводили в конце лета. Надо им дать все. И тогда дело пойдет. А, а как это давать? Это совершенно другой вопрос меня люди очень хорошо рассказывали. Я все не успею рассказать так ну как Лена Бранд, например, потому что, ну, вообще на свете есть только два человека, которые умеют так быстро говорить. Один очень приятный Лена Бранд, другой не очень приятный Тита но они все равно успевают впить полуторачасовую лекцию в пять минут, я я этому не обучался. Вот, поэтому, что можно сказать про то, что, что надо делать с популяризацией? Вот у меня тут была какая-то картина. А, кстати, вот хороший цитаты я ее тоже зачитаю. Это тот сам Паркинсон, которого вы знаете, э, с которым, Норт... вы которым мы почти знакомы, он правду умер. Норткат Паркинсон. Тот, тот, который забрал закон Паркинсона, он в свое время написал, что пивовар считает, что его конкуренты другие пивовары. Издатели считают, что его конкуренты другие издатели. На самом деле он конкурирует с поставщиками парусных шлюпок, байдарок, пива и чего угодно. Если он отнимет свою аудиторию у них, будет хорошо. Если он вложится в свою рекламу, и в продвижение. Он получит свои деньги. Иначе их получат не другие издатели, а производители шлюпок или волейбольных ракеток. Из этого мы исходим. Посмотрите, вот забавные картинки. Может быть, вы видели наверняка вы все поисками соцсетями. Такая очень похожая на правду. На ней написано, уважаемый мистер Эйнштейн, мы, к сожалению, вынуждены отклонить вашу должность, вашу вашу кандидатуру на должность профессора Бернского университета, потому что, ну, ваши взгляды на на свет и на соотношение пространства времени, конечно, любопытно, но является скорее скорее, такой, скорее артом, чем физикой. В общем, любопытная штука. Я перепечатала, не знаю, может быть, миллион всяких источников. Это им показалось клевым, потому что всегда очень интересно заниматься не просто рассказом о науке, но срыванием покровов таких. Да? На самом деле, самое интересное — это сорвать с того, кто его срывает, потому что вот мы взяли эту картинку, посмотрели на нее, и увидели, что в ней масса серьезных ошибок. Вот, например, на печати э, университета Берна. Она не имеет никакого отношения к университету Берна. Это, это герб э, Венгрии, судя по всему. А, в, э, письмо написано по-английски, а Венштейн вообще, э, Эйнштейн вообще натурализовался немцам еще в 1901 году. Переписка приходит в 1907, и почему-то на английском языке, между немцем и немцем. Ну, видимо, тот, кто изготавливал эту фальшивку и представление не имел, что люди разговаривают на каких других языках, кроме английского, или просто не знал немецкую, но мы обратили на это внимание. Uh, наконец, uh, улица, которая здесь указана, сидорш она до 1932 -го года, насколько я помню, называлась Умбертсвайштрассе, и uh, факультеты не были разделены на два, как здесь написано, ну и почтового года тогда еще не было. В общем, в общем, это, мы провели такую небольшую работу, которая похожа на научную работу, в частности, архивиста. И, uh, и когда, и когда читатель видит, как к нему относятся, что ради него какое-то издание готово побыть научником некоторое время, ему им это нравится, это нам принесло множество всяких лайков и шеров. Но это не по соцсетях, это, это скорее статья. С соцсетями не получается работать, на них там много времени, у нас всего 12 человек. Наконец, как вообще работать? Как? Очень многие говорят, как живы, господи бедный, как вам приходится как вам приходится тяжело, когда вы пишете, например, о физике. Ну, а там еще биологика какая-то, лингвистика, это, это всем понятно. А... Но, жаль, что вы не пишете о футболе, в этом вообще каждый разбирается. А вот о физике, а, а как? И а, тут я хочу вам рассказать небольшую байку, как надо писать о физике. На самом деле практически на любой пример можно, на любой физический феномен можно придумать хороший, хороший рассказ. Этот, в частности, придумал не я, а как-то мы сидели с моим очень хорошим другом и прекрасным научным редактором Димой Мамонтовым и говорили о физике, и он, в частности, об азе конденсате. Я готовился к передаче, я веду на радио их Москвы часовую передачу по, по пятнице на «Уков Фокусе», может быть, кто-нибудь слышал, если не слышал, послушайте. Я, я думал, как же, как же про это рассказывать? Он говорит, а вот представь себе, что что есть, что все люди — это частицы. Вот они разделяются на мальчиков и девочек. У мальчиков на брюки пошло, пошел метр квадратный полотна. Это целый спин. Они бозоны, а у девочек всего полметра полотна, потому что они одеты в юбочки. Это фермионы. Ведут они себя по-разному. А когда мальчики все вместе собираются, видишь, они одеты в одинаковые костюмы, они хлопают друг другу по плечу, становятся лучшими друзьями, ставят друг другу пиво, чувствуют себя прекрасно, ведут себя как единое целое. Это и есть бозонный конденсат или конденсат базы Эйнштейна. А, а, де, а девочки ведут себя по-другому. Когда они все собираются и видят, что они одеты в одинаковые юбки, они фуркуют не садятся друг с друг на диванчики и вообще отворачиваются. Это принцип запрета Паули. А, теперь представим себе какой-нибудь гигантский супермаркет, который сейчас много понастроили. Внутри масса таких магазинчиков, бутиков и прочих развлечений. Вот супермаркет — это у нас проводник, то, что внутри находится. Это кристаллическая решетка. Теперь запускаем туда девочку Фермиона, и она... Значит, испытывает многочисленные ударения со всеми гутиками со всеми и выходит оттуда с изрядно похудевшим кошельком. Это, э, э, господи, поскольку электроны — это фермионы, то это принцип сопротивления. Да? А, кстати, про мальчиков я бы сказать, что когда закричали наших бьют», то мальчики сразу ринулись все в одну сторону, не мешая друг другу. Это сверхтекучесть. Что еще можно про это сказать? Что, когда вы объединяете двух девочек-фермионов, получается куперская пара. И вот они, значит, как бы на входе в супермаркет встретились, зацепились языками и начали болтать там о мальчиках, там, я не знаю, об учебе, о чем-то еще, о чем болтают девочки, они очень в курсе. И они прошли весь супермаркет, совершенно не задерживаясь, из одного конца в другой. Это называется сверхпроводимость. Ну вот сейчас мы только что... За минуту, за сколько я там ложился, в полторы, узнали примерно то, что студенты узнают из годового курса квантовой физики. Не шучу. Не совсем, но почти. Но вот так, в принципе, можно рассказывать о науке. Вот я кого-то зацепил. Я надеюсь, что здесь не все физики. Я никого не покорыгал своим рассказом. А когда ты этих людей зацепил, можно им подсунуть и нечто чуть более серьезное. Вот так мы и пробуем работать. От серьезного, более серьезного. Все, спасибо. У меня время вышло.